Также характерной особенностью течения данной инфекции у детей является то, что она может протекать под маской кишечной инфекции. Характерная тошнота, рвота, жидкий стул и боли в животе. Такие симптомы, как потеря обоняния и изменение вкуса у детей в принципе, встречаются гораздо реже среди детей чаще всего регистрируются сейчас такие тяжелые неинфекционные осложнения с поражением соединительной ткани с поражением иммунной системы с поражением сердечно-сосудистой системы с поражением нервной системы и собственно говоря не тяжело Перенося коронавирусную инфекцию, дети достаточно тяжело болеют уже, собственно говоря, теми заболеваниями, которые индуцированы новой коронавирусной инфекцией. Важно как бы понимать, что вакцинировав население, мы создаем защитную прослойку и не позволяем за счет сформированного иммунитета распространяться вирусу, который поражает не только взрослое население, но, подчеркнем, и детей. Избегать большого скопления людей, особенно в закрытых коллективах, и необходимо учить детей, приучать их мыть руки, не касаться лица грязными руками, глаз. И прежде всего это не специфические гигиенические мероприятия. Эти меры крайне простые, но они тоже вполне эффективны.